Всем привет, меня зовут Глеб, и с вами, как всегда, сигарет нет. В этом ролике я расскажу вам про новый девайс от компании Wupu под названием V-Suite. Девайс поставляется вот в такой вот небольшой картонной упаковке. На лицевой стороне разместился девайс в цвете, что ждет нас внутри. Также есть название устройства и логотип производителя. На противоположной стороне, вы не поверите, но у нас все как всегда. Технические характеристики и комплектация. Открыв коробку, мы первым делом увидим девайс с предустановленным картриджем. Под пластиком расположились два испарителя, небольшая инструкция и кабель USB Type-C. Вейп выполнен в формате под мода и внешне напоминает какой-то трубомод или же небольшой бочонок. Габариты у него компактные, высоту он всего лишь 10 сантиметров с предустановленным картриджем. Корпус мода выполнен из пластика и покрыт матовой краской. Главный ее плюс это то, что на девайсе не будут оставаться ваши отпечатки пальцев. Глянцевое покрытие имеет только черный и серый цвет. Производитель порадовал нас всего лишь пятью расцветками. Матовое покрытие делает удержание этого девайса очень удобным. Он хорошо лежит в руке и не вызывает никакого дискомфорта. Сам корпус не является полностью круглым и гладким. От нижней части примерно до середины присутствуют небольшие грани для того, чтобы устройство не выскальзывало из рук. На лицевой панели разместилась кнопка Fire. Она довольно маленькая, но при этом удобная. Чуть ниже находится информативный экран, а в самом низу расположились кнопки плюс и минус. На дне данного девайса разместился разъем USB Type-C. В верхней части расположился картридж с довольно стандартным объемом в 2 мл. Выполнен он из прозрачного пластика, поэтому отслеживать остатки жидкости довольно просто. Производители наградили этот девайс очень крутым несъемным дриптипом. Забор воздуха осуществляется через небольшие отверстия в картридже. Отрегулировать тугость затяжки возможности нет. Картридж работает на сменных безрезьбовых испарителях серии PNP. Существуют расходники как с тугой, так и с полусвободной затяжкой. И в роли нагревательного элемента может выступать как сетка, так и обычная спираль. Минимальное сопротивление, которое поддерживает это устройство, равно 0,3 Ом. Внутри этого небольшого девайса располагается довольно большой аккумулятор объемом 1200 мАч. От 0 до 100% он будет заряжаться не более 1 часа. Максимальная мощность варьируется от 5 до 40 Вт. Ну что ж, в конце ролика хочу сказать, как и про любую другую подсистему, она отлично подойдет как для пользователя со стажем, так и для новичка. Она обладает довольно приятным вкусом, хорошо передает никотин и у него довольно огромный аккумулятор, которого смело хватит на один день умеренного парения. С вами был Глеб и сигарет нет и до встречи на нашем канале.